всем привет привет приветствую вас на своем youtube канале андрей .2025. сегодня 19 декабря 2020 года этот день во всем мире православном отмечается как день святого николая чудотворца и особенно празднуется этот день на украине там считается, что Дед Мороз это и есть Николай Чудотворец, который приносит подарки. И я хочу сказать, что одна из моей мечты осуществилась именно в этот день. И эта мечта под названием «Холодильник Самсунг». К этой мечте я шел, можно сказать, почти целый год. И она исполнилась. И хочу поделиться моей радостью, этой мечтой, с вами сделать краткий видеообзор на мой холодильник. Давайте смотреть. Так, вот сам холодильник. Он приехал из Воронежа в такой вот упаковке, запечатанный. Сейчас мы будем его с вами распечатывать, и делать видеообзор на сам холодильник на сам холодильник на данную модель. Вот эта модель. Можно отсканировать по штриху по QR-коду. Итак, я снял пленку. Сейчас буду снимать вот вот на напластовые боковины, крышки. Конечно, транспортная компания запечатала очень хорошо. Вот давайте посмотрим энергоэффективность класса А+, за год написано вот 310 киловатт за год, значит верхняя камера у меня 240 на 248 литров, а морозильная на 112 литров, это объем, и шум 37 дБ, это не так уж и громко, он очень тихо, он очень тихо работает. А так выглядит обратная сторона холодильника. Это ее стенка. Стенка идет без решетки. Это означает то, что ее можно ставить почти вплотную к стенке. И давайте посмотрим на сам двигатель этот. Холодильник. Вот так вот он выглядит. Он открытый здесь. Доступ к нему. Вот. И давайте заглянем, как он выглядит внутри. Итак, открываем дверцу и смотрим. На самой дверце имеются вот такие полочки. Здесь есть лоточки под яйца. Пластик очень крепкий, хороший. Здесь идет вот такие полки. Конечно, упаковали очень хорошо. Эта полка идет съемная. Она вот так вот чуть раз сюда. Можно ставить что-то очень крупное, габаритное в холодильник. Или большую кастрюлю, или еще что-то. Потом раз и назад полочку. эту этот скотч снял. Вот. Очень удобно. Потом идут два ящика внутри. Один ящик нижний идет для овощей и фруктов. Здесь есть вот такая ручка, благодаря которой, поворачивая влево или вправо, можно регулировать э, подачу влаги, чем, э, чем можно э, увеличивать срок фруктов и овощей. Значит, здесь тоже во втором ящику можно передвигать влево вправо тем самым мы можем видеть здесь есть окошко которое открывается или закрывается тем самым подаем воздух в данном ящику температура приближается к нулю и вот в этой половине можно хранить охлажденку мясо колбасное изделие а в этом овощи и фрукты тоже фрукты тут, ну да, нарисованы вот фрукты что еще здесь хорошо в этом холодильнике компрессор, который стоит он воздух подает отдельно в плюсовку, так можно сказать и в морозильную камеру тем самым воздух не смешивается в этом холодильнике и запахи, которые в морозилке или в плюсовке они не смешиваются между собой и я сейчас открыл холодильник Сам пластик очень качественный Внутри нету никаких посторонних запахов Как есть в других Холодильниках Открываешь сразу В нос бьет такой запах Ужасного пластика Здесь все сделано очень качественно Очень прилично Мне очень нравится Тут идет LED подсветка Очень ярко Но мы еще увидим Включим, посмотрим Значит, давайте посмотрим теперь на морозильный отдел. Здесь идет три ящика, они очень вместительные. Один идет чуть поменьше. Давайте заглянем. Здесь идет формочка для льда. И также тут есть заглушки. Это значит, теперь можно переставлять с левой стороны на правую, наоборот. Потом идут два ящика чуть побольше. Видите, они очень огромные, вместительные особенно у меня есть дача и можно заморозки делать разные что я буду делать очень аккуратный, красивый, качественный Мне очень... так, мы включили холодильник и здесь показывает температуру какая сейчас это у нас 9 в плюсовке, 15 в минусовой камере и... Я задал температуру 3 градуса в плюсовке и минус 20 в морозильной камере. Теперь давайте откроем, посмотрим освещение. Очень ярко. Лет лампочки лента освещение Все видно. Когда Мне нравится, когда идет свет сверху. Все видно. Друзья мои, хочу вас поблагодарить за то, что смотрите мой YouTube-канал. Болеете за меня переживаете, смотрите, что нового происходит в моей жизни. Я очень вам благодарен. И также в этот день, День Святого Николая, я хочу пожелать вам огромного здоровья, счастья, исполнения мечты заветной, которую вы очень-очень сильно мечтаете, чтобы она осуществилась в этот день или в какой-либо другой, но чтобы все мечты осуществлялись. И простите Святого Николая, он обязательно вам поможет. Всем пока-пока.